Идет процесс набора бассейна. Вот видите цвет воды какой. Это обычная водопроводная вода. А вот она, шланги подается. Видно, что вода имеет желтоватый оттенок. Это взвесь глины, которая присутствует в водопроводной воде. Песчаная фильтровалка не задерживает эту взвесь. И она также будет оставаться в бассейне. Когда я наберу бассейн, я сниму видео и включу диатомитовую фильтровалку, и мы увидим, что произойдет с этой водой. Потому что диатомитовая фильтровалка очищает очень тонко, вплоть до того, что убирает эту взвесь глины, и вода становится изумрудной.